Если в платьице нарядное не влезает, опа толстая, а напялить платье хочется, но мешают 6 котлеточек перед ужином с хомяченых, шоколадка и 3 булочки после ужина добавленных, и кефира пол-литрочка, то, что на ночь глядя выпито, выход здесь один, товарищи. Топаем в аптеку ближнюю. Там мы купим чудодейственный пластырь, что для похудания надо на себя наклеивать. Или, может, даже парочку, или даже штучек несколько. Это, братцы, средство верное. Когда в приступе хомячества кушать, нам опять захочется. Достаем из сумки пластырь мы и им рот себе заклеиваем. Но смотрите, чтобы ни щелочки, не осталось и ни дырочки. Потому что морда хитрая сквозь игольное отверстие склопает верблюда запросто. А котлеток даже несколько. Или булочку изюмную. И когда тот пластырь накрепко прирастет к орду тут начнется чудо чудное. И увидим диво дивное. Скоро талия появится. А потом и попа стройная запросто вольется в платьице. И пойдет она кокетничать в разные стороны, повиливать, улыбаться и подпрыгивать. Это так приятно, девочки, и ужасно соблазнительно. Но как только в душ залезешь ты, чтобы намылить тело девичье, липкий пластырь то отклеится, обнажив гортань голодную, в раз забудешь ты про талию и про жопу амплитудную, и утробу ненасытную сунешь, что не приколочено. Слезы утирая пухлую, Гланью счетчик напомаженных. Утром сядешь, жопая пухлую на скамейку деревянную, Будешь мной подругам хвастаться, пластырь ездит чудодейственный. Он нам попу, он нам талию, И фигуру обалденную. Погрустив, решишь с подругой, Что все просто до противного. Нафиг ленты эти липкие, Надо просто раз почиститься, Записаться на гимнастику. А почистившись, похвастаться, дескать, вот какая стройная стала я И ты, подруженька, можешь стать такой запросто И очистка прилагается Вот программа натуральная, так что временем проверено Начинай и будешь стройненькой Хочешь в группе, хочешь с мастером напрямую пообщаешься Все контакты есть под видео, в описании Читать скорее